Здравствуйте, дорогие друзья! Всеми любимая компания ELIF решила порадовать нас устройством, которое оценят все любители крепкой жидкости и подсистем. Имя нашего сегодняшнего героя Элвин Pot. Устройство поставляется в белой картонной коробке. На лицевой стороне нанесен логотип компании и изображен сам мод. Открыв коробку, мы первым делом видим батарейный блок и два картриджа. Под поролоном разместилась инструкция и USB кабель. Габариты у Элвина довольно небольшие 100 на 20 на 10 миллиметров. Весит он всего лишь 24 грамма. Батарейный блок Элвина изготовлен из прочного и легкого металла. Процесс парения активируется посредством затяжки, поэтому какие-либо кнопки на корпусе девайса отсутствуют. На лицевой стороне присутствует небольшой индикатор, который уведомит вас об уровне заряда аккумулятора зеленый цвет уровень заряда от 100% до 60%, Синий цвет уровень заряда от 59% до 20% И красный цвет уровень заряда менее 20% Кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании. Емкость встроенного аккумулятора составляет 360 мАч. Это немного, но с учетом высокого сопротивления намотки в картридже и того факта, что ELIF ELVIN рассчитан на использование с жидкостями с высоким содержанием солевого никотина, вам не придется заряжать батарею слишком часто. Если аккумулятор все же разрядился, то переживать не стоит. Ведь благодаря микро-USB разъему в нижней части подсистемы вы сможете зарядить ее от любого устройства с USB портом. Использовать вейп можно даже во время зарядки. А время до полного заряда аккумулятора займет всего 35 минут при заряде силы тока в 1 ампер. Картриджи для Elvin Pot являются перезаправляемыми. Для заправки необходимо извлечь картридж из батарейного блока и открыть силиконовую заглушку на боковой стороне. Рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина не выше 60%. После первой заправки нового картриджа подождите в 5 минут для полной пропитки хлопкового наполнителя. Картридж можно установить в батарейный блок любой стороной. В зависимости от этого вы можете отрегулировать затяжку, сделать ее тугой или немного более свободной. Elvin Pod это система, которая отлично подойдет начинающим пользователям и вейперам со стажем, ведь ее компактность позволит всегда носить устройство с собой, например, на случай разрядки основного комплекта. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретинбай и до встречи на нашем канале.